Всем привет дорогие друзья, с вами канал Work and Life и я его ведущий Антон Белюк. И работа сварщиком в Польше, лавина бесплатных вакансий начинается. Так я назвал этот видеоролик. Потому что мало того, что я в нем э, прорекламирую вам весьма достойную работу сварщиком в Польше, так еще он и будет знаменовать с собой начало эры настоящей лавины бесплатных вакансий в Польше, работ по всей Польше, работ ну, абсолютно на разный цвет и вкус, э, начиная от работников рассылки почты водителей, заканчивая сварщиками, э, какими-то упаковщиками, профессиональными строителями короче, вакансий, как э, без требования специальности, либо там, знания польского языка, так и работы для специалистов. Ну а сегодня, собственно, как я уже сказал, я прорекламирую достойную работу сварщикам, которая расположена в городе Мышков, это между городом ченстакова и городом Катовицей. Ну что ж, друзья, все те из вас, кто заинтересован во всем услышанном, устраивайтесь поудобнее и я начинаю. Поехали! Требуются спарщики МИК-МАК на фабрику, 3 человека, срочно. Э -э, место работы мышков, зарплата 17 злотых в час, нетто, график работы понедельник, пятница, по 10-12 часов в день, плюс субботы, э -э, субботы по необходимости, с 6 утра э -э, до 2 часов дня, первая смена. Вторая смена, соответственно, с 14.00 до 22.00. Минимально можно вырабатывать 230-260 часов в месяц. Описание работы производства, связанное с изготовлением металлоконструкций широкого спектра. Изделий для строительства и промышленности, а также оказывают услуги по переработке стали в процессах сварки, термической резки, механической обработки. ЧПУ, гибкая резка, штамповка и другие Фирма также занимается производством и дистрибьюцией системы элементов систем дорожных барьеров в сотрудничестве с ПАС и ПЛЮС co обязанностей Сварка средних и крупных элементов методом МИГМАК 135-136 Стальной лист толщиной 2-60 мм Шлифование сварных швов после сварки необходимо, но ознание технического рисунка не требуется. Важно, тестирование обязательно для тех, у кого нет польского сертификата ISO и TUF. Собственно, Дополнительно в дальнейшем будут изготавливаться документы на кран ИЛС. Требования. Опыт работы в сварке методом МИКМАК минимум 2 года. Резюме обязательно. Желательно наличие европейского сертификата сварщика ИСО и ТУФ. Если сертификата нет, то будет тестирование, на основании которого будет выдан сертификат, изготовление сертификата стоимостью 400 злотых за счет работодателя. Период ожидания результатов. Собственно тестирование и изготовление сертификата 3-4 дня, возраст 22-55 лет Приветствуются люди с биометрическим паспортом на 90 дней, либо с рабочей визой минимум на 4 месяца Также нуждающимся сделаем приглашение на работу для открытия рабочей визы, которая делается совершенно бесплатно, к слову ну и дополнительная информация. Фирма бесплатно предоставляет русскоязычного координатора, жилье, проезд до работы, рабочую одежду, прохождение медицинского осмотра, прохождение техники безопасности и пакет мобильного оператора также предоставляется бесплатно. Ну что ж, друзья, сейчас на своих экранах, вы видите в нижней части своих экранов, мой номер. Там, как видите, Viber, WhatsApp. Так что, если вас заинтересовала данная работа, звоните мне прямо сейчас, не тяните, так как требуется всего 3 человека. А работа очень-очень неплохая. Ну и, соответственно, если долго затянуть, места уже может не быть. Ну и также... Хочу еще раз напомнить, что э, лавина, лавина уже начинается этих э, бесплатных вакансий в Польше на любой цвет и вкус. И, соответственно, чтобы быть в курсе всех э, работ, появившихся новых, потому что сейчас работы будут обновляться ну, буквально даже, может быть, по несколько раз в день, и видео, вот такие видео рекламы вакансии будут выходить либо каждый день, либо через день. Ну и, соответственно, все видео и все э, описания, письменное описание работ я буду публиковать э, на своем канале в Телеграме. Ну а всем, кто там подписан, сообщение о каждой новой публикации приходит на телефон автоматически. Таким образом вы будете знать о том, что новая работа появилась моментально, где бы вы ни находились. Приходит сообщение, заходите, читаете. Если работа вас устраивает, звоните мне, едите в Польшу и меняйте свою жизнь в лучшую сторону. Тоже, друзья Так что если вы еще не подписаны на мой канал в Телеграме, подписаться вы на него сможете без проблем, пройдя по ссылке, которая находится в описании к этому видео, там же будет ссылочка и на мой инстаграм, пишите комментарии под этим видео э, любого характера, можете задавать вопросы, связанные э, с жизнью и заработком за границей, пишите свои мнения по поводу всего услышанного и увиденного также будет интересно почитать, также делитесь ссылками на мой канал с друзьями, делитесь ссылками на телеграм с друзьями заинтересованными, а также в жизни и работе в Польше ну и конечно же, если вы по каким-то причинам еще не подписаны на мой канал на ютубе, то подписаться вы на него сможете уже очень скоро нажав на кружок с моей фотографией, который вскоре появится в верхнем правом от меня углу вашего экрана ну а на этом у меня все, с вами был Антон Белюк и канал Work and Life, до скорых встреч в друзья, пока!